Торговый робот Скальпер Спред. Рад всех приветствовать! И представляю второй робот из серии, который позволяет работать с календарными спредами на московской бирже это робот Скальпер Spread. Торговый робот Скальпер Спред идет как дополнение к роботу календарной спреды, который вышел ранее, который работает по алгоритму умной лесенки. Данный робот Скальпер Спред имеет другой немножко алгоритм. Он использует усреднение, и поэтому это позволяет использовать более короткий профит. Но наличие инструмента календарной спреды, которые не склонны к трендовым движениям, позволяет вот именно использовать данную стратегию, позволяет работать с меньшим риском. Риск у вас получается адекватный за счет того, что инструмент у вас не трендовый. Также в комплекте вы заказываете видеокурс, получаете, вы знакомитесь с ючесом на календарный спред, кто не знаком с данным инструментом. Там будет все полностью рассказано о отличиях класса SPB Food и Food Spread. Преимущество работы именно с инструментом календарные спреды. Инструмент очень уникальный на московской бирже и действительно работает. Он очень классно, интересно с ним работать. И вы сможете при помощи робота видеокурса автоматизировать свою стратегию, запускать и контролировать торгового робота. А теперь давайте посмотрим в терминале Quick, как работает данный алгоритм. Алгоритм, похожий алгоритм, был применен в роботе Скальпер Торговый робот Скальпер для спредов предназначен для терминала Quick. Работать он может не только на календарных спредах, но и работать может на классических фьючерсах, которые относятся к классу SPB foot Состоит робот из окна для настройки ваших параметров конфигуратора и состоит из таблички который непосредственно вводит терминал quick, робот уже с ней можно по ней просто нужно наблюдать как работает данный робот. И действительно, как только вы находите и начинаете использовать волатильный достаточно ликвидный инструмент у вас количество прибыльных сделок по этой стратегии могут достигать фантастических результатов. Если средств на вашем счету не так много то вам придется использовать только алгоритм линейного усреднения. Если средство у вас позволяет а, выполнить усреднение по методу Мартингейла, то вероятность вашего профита существенно увеличивается. То есть количество прибыльных сделок у вас будет а, большее количество, но при этом вам потребуется больше депозит для, для того, чтобы эта стратегия заработала. А как работает данная стратегия Мартингейла? Это также подробно рассматривается в видеокурсе, когда а, рассматривается настройка а, данного робота уже на боевую торговлю. То есть вот приблизительно так может выглядеть торговля вот на обычном сейчас фьючерсе. Вот приблизительно так может выглядеть количество ваших сделок на волатильном фьючерсе. Если, конечно, вы будете работать с календарными спредами, там такое бешеное количество сделок у вас не появится, но там вы получаете дополнительное преимущество – это отсутствие трендового движения. То есть в боковиках при отсутствии резких направленных трендов алгоритмы работают данные лучше. Но в отличие вот, от алгоритма умной лесенки, данный алгоритм позволяет работать и на тренде за счет того, что он имеет короткий профит. За счет усреднения короткий профит на любом тренде всегда есть небольшие локальные откаты и достаточно небольшого локального отката, чтобы закрыть э, ваш профит, поскольку профит будет тянуться за вами близко. Итак, комплект включает видеокурс по подробный по настройке робота и по календарным спредам. Включает торговый робот Скальпер Спред. Вы получаете а, видео по настройке готового робота. Получаете бессрочный лицензионный ключ. Бесплатную техническую поддержку. Мы вам поможем в любом случае настроить робота, если у вас не получится самостоятельно. И данный робот предназначен для срочного рынка Ford терминала Quick. Работать он может не только с календарными спредами, но также и с классическими фьючерсами. Возможно, предложение данного робота будет ограничено в связи с ликвидностью, ограничением ликвидности календарных спредов. И все, кто, у кого есть годовые лицензии на роботы календарные спреды и у кого есть робот Скальпер Pro, могут запросить дополнительную бонусную скидку при заказе данного робота на электронную почту KB собака kbrobots.sobaka.kbrobots.ru Спасибо всем за внимание и успешного вам торговли!